Всем привет, меня зовут Злата4, Глент, Кобяков, и представляете, это мой первый хит, да, <говорит> я вас люблю, Я сияю ярко, будто толку детских лиц Радости на лицах, будем веселиться А если кнопка красная, ей надо изменить Глент, Кобяков, Глент, Глент, Кобяков, Глент Глент, Кобяков, Глент, А вы совсем забыли, как летает моя лампа. Это ламба, это Келли, Латте, Латте Анну, магия, я...